Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете» и сегодня мы будем проверять на платежеспособность проект «Элис Trade. Я в этом проекте работаю где-то 12-13 дней. Давайте посмотрим презентацию. «Элис Trade — это техническая компания, объединяющая команду математиков и опытных программистов в области Криптовалюты, которая создает полностью автоматизированный безрисковый инструмент арбитражной торговли. Здесь мы вкладываем свои деньги, и данный проект, он торгует по легенде, он торгует нашими деньгами и делится с нами прибылью. И здесь вот мы добились практически полного отсутствия задержки между совершением арбитражного цикла до 3 секунд это позволяет совершать на 27 процентов больше сделок и увеличить прибыль на 11 процентов по сравнению с остальными арбитражными роботами. Единый доход для всех инвесторов от 1,2 процентов до 1,8 процентов в день. Кому интересно, сами ознакомитесь с презентацией, давайте перейдем мой личный кабинет, за все это время у меня здесь вот инвестировано 200 долларов, выплачено уже 50 долларов. И каждый день вот здесь мне капают проценты. Вот. Я здесь вот работаю с 15.02. И вот по 28.02 вот было вот начислено 1,54% с 200 долларов. Также здесь начисления идут ALC, это внутренняя валюта от ALC, и она также растет. Вот начисления, сами можете видеть, вот до было 17 ALC, далее я их вот поменял на Binance Coin на BNB, 27 это вот 19 ALC было, 28. 17 и от 1.03 то есть сегодня почти 20 АЛЦ чтобы здесь выводить нужно нам обменять вот АЛЦ вот у меня здесь получается 57 монеток равняется почти 10 долларов нужно зайти вот в обмен и здесь мы можем вот Выбрать максимум и обменять на ту криптовалюту, которую вы хотите. Я буду обменивать на Binance Coin. Получается 0.3 BNB в размере 9 долларов. Нажимаю подтвердить обмен. Успех. И вот мои все сделки. Вот они все мои сделки. Успешно. Итак, переходим опять в dashboard. Видим, я здесь уже вывел 50 долларов. Осталось немного и будем здесь зарабатывать на чистом пассиве. И вот он, обмен здесь вот отобразился. И теперь давайте закажем выплату. Нажимаю здесь вот выплаты. Выбираем здесь Binance Coin. Нужно указать адрес кошелька. Также обращайте внимание на минимальную сумму выплаты. В BNB это 0.05 BNB. -шек. Вставляем вот адрес кошелька. И здесь сумму, которую мы хотим вывести. И нажимаем подтвердить вывод Итак, проверка данных все правильно и нажимаю подтвердить ознакомлен итак вот моя выплата 1.03 подтверждается давайте сейчас я немного подожду итак прошло буквально 30 секунд Видим здесь, вот, выполнено, открываю свой MetaMask, и вот она, выплата, все, все зачислилось мне на баланс. Было 2 доллара, стало вот 25 долларов. Идем вот на главную выплачено вот видим, 73 доллара почти Elise проект он платит. Кому он интересен, ознакомьтесь с данным проектом. Все ссылки будут в описании. На этом, друзья, все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.